Спасибо, что включил с тобой, Дэн Хай, и сегодня мы играем в И это очередной выпуск. Сегодня мы с вами находимся на озере Дайл. Я обещал вам снять видосик про лопотоносцев, и это наконец-таки забывалось. И сегодня мы будем с вами пробовать ловить лопатоносов. Конечно, я же не пробовал их ловить, но вместе с вами сейчас будем это экспериментировать. Конечно, я посмотрел, какая наживка для них нужна. Это овод, у нас их 8 штук, ни много ни мало, но я надеюсь, мы поймаем хотя бы какого-то из лопотоносов. Либо обыкновенного, либо белого. И тот и другой на эту наживку берет. Выбираем нашего овода. Наверняка есть какие-то другие наживки. Смотрим по эхолоту, где у нас показаны лопотоносы. Здесь у нас не видно лопотоносов. Здесь у нас что? Ага, вот они, лопотоносы. Они и там, наверное, были. Так, ну и здесь мы видим их да, поближе. 5,2. Белый лопотонос, обыкновенный лапотонос. Здесь ближе. Белый и обыкновенный. Здесь уже. Здесь уже нету. Здесь. Так, здесь уже три рыбы. Вот пять. Вот на пяти. Четыре рыбы. Белый лопотонос. Вот. Обыкновенный и белый лопотонос вот здесь. Вот. Четыре рыбы, ребятки, на.. 4 метров, 4 рыбы находится от 300 до 40 килограммов. Давайте пробуем ловить этих лапоносов. Сейчас папулочек выберем, да? Вот этот вот берем паполочек. Крючок посмотрим. Должен, наверное, подойти этот крючок. Выбрасываем И будем ждать нашего лапотоноса. Хотя бы какого-то. А если мы поймаем и белого и обыкновенного, то это будет прям вообще крутяк. Конечно, без прилов, мне кажется, лопатоносов не поймать. Потому что ну, нету таких, наверное, наживок, локаций, где можно поймать лопотоносы без перелов. Ну, вот все, конечно, возможно. Можно. быть, можно и поймать, но нужно экспериментировать. А на это очень много нужно поймать, потратить времени, которого у меня сейчас нету. Так, все, у нас попалась мякижа, ребятки. Тут еще и мякижа будет клевать. Это прямо вообще не ахте. На, на 4 метрах был у нас мякижа. Здесь будет мякижа. Здесь я не вижу микижи. Лоптоносы есть. Давайте на 10.8 закинем. Может, на вот это и ближе можно кидать. Микижи. Но все же. Возможно, и другая рыба какая-то сейчас будет перебивать. Ну, посмотрим. Если будет перебивать, вернемся на 4 метра. И, может быть, как хотя бы какого-то лоптоноса допоймаем. Елки-палки. Не подсек. Спешу, спешу. Куда спешу, сам не знаю. Красота неописума, ребятки. Вот была бы реально вот... Еще бы картинка такая, то что птички бы летали какие-то, не только поют птички, а еще бы летали, может быть поезд реально по-настоящему ехал бы, а он как бы типа стоит на одном месте, ехал бы поезд по-настоящему, был бы вообще неописуем, еще бы и снег может быть какой-то красивый прям шел бы, то есть прям круто было бы, ну а так картинка очень даже интересная и красивая. И у нас, естественно, перебивает Сазан. Ребятки, давайте возвращаться на 4 метра. Все, на 4 метра и, возможно, все-таки на 4 метрах мы да, сможем поймать нашего хотя бы какого-то из лопотоноса. Так, Здесь уже 5 рыб. Никежа, Никижа, Белый амор. и, Возможно, он не перебивает, так что будем их здесь кидать. 4 или 4.1, мне кажется, без разницы. Так что, надеемся, поймаем хотя бы одного лопотоносика, ребятки. Просто увидите. Рыба довольно-таки трудная, но все же поймать ее наверняка как-то можно. Может быть некоторые люди уже приспособились. Проходят задания с этими лопотоносами и у их без перлова. Это возможно, ребятки. А если кто знает, как поймать лопотонос и перлова, пишите об этом в комментариях. Обязательно сниму такой видосик без перлова лопотоноса. Так что пишите, ребятки. Лопотонос белый, ребятки, на две звезды. И это довольно-таки неплохо. И у нас эта рыбка растет 40 килограмм. Хищная рыба, ребятки. Может быть трассеем, то есть это круто. 58 опыта и 174 серебра. 18,007. Это очень круто. Здесь рыба на 44, значит обыкновенного опыта нужно больше намного. Значит, это говорит о том, что надо этого понимать тоже. Листья летят, осень, ну и в то же время уже там зима. Лежит снег, везде видите, а листья опадают. Так, и у нас поклевочка очередная. Есть рыбка. И что же это у нас? Давай обыкновенного лопатанус, пожалуйста. И это у нас очередная микки-жа, ребятки. На 4 звезды. Кстати, она может быть трофеем? Нет, она не может быть трофеем, она фигня полная. Так, пожалуйста, на 5 звезд здесь попадется. Ну, Круто, но в то же время это не трофей. Бонусных денежек не будет. Чем трофеи хороши, потому что там бонусные денежки дают, а это очень даже круто. У нас очередная поклевочка, подсекаем, и у нас есть очередная ребрка. Так, ребятки, и это опять Микижа, но это уже на 5 звезд. Ну, она нам на 5 даже звезд не нужна. Было бы нам трофеем, было бы намного круче. Такс. Не показывает еще давление, ветер. Было бы круто, если показывал бы хотя бы давление и ветер. Было бы реально... Блин, не успел. Было бы круто, если бы показывал бы, какой ветер сейчас дует. Не только температура и какая... какое время суток сейчас, а именно вот показывал бы давление, ветер. Там, не знаю, магнитные бури, не бури, не знаю. Было бы реально круто. Еще вот показывало было не то, что солнышко светит, а день, вечер, обед. Вот это было бы круто. Еще одна очередная мятежа. Еще одна на три звезды. Ой, на пять звезд. И она чуть-чуть поменьше чем-то, чем предыдущая. Так, ну это, наверное, наш последний заброс на сегодняшнем выпуске. Если попадется сейчас лопатонос обыкновенный, это будет реально круто. А так, ребятки, пишите, как поймать лопатоноса без прилова и белого, и обыкновенного, если вы знаете, конечно же. Пишите об этом, сниму, упомяну у вас в видеоролике. Пишите, ребятки. Микижа, естественно, опять-таки на 5 звезд, и это, в принципе, похоже на вот ту, Ну, на 3 грамма отличается прям вообще. Все делаем, а так и все программы. Ну и, в принципе, ребятки, на этом все. Будем заканчивать наш выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. С вами был Дэн Хайт. Также не забывайте подписываться на мою группу ВК. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.